Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас очередной технический выпуск. Мы будем чинить сетку. Информации в интернете, как это делать, нигде нету. Поэтому будем в этом всем разбираться. Вот видите, она тут уже начала провисать. Хотя должна работать вот так. То есть быть натянута вот этими вот веревочками. Здесь, видите, они провисли. Вот это вот сейчас мы будем исправлять. Но чтобы вытащить вот этот люк, нам для начала нужно будет вот этот вот э, скрин снять. И, ну, соответственно, чтобы его снять, нужно разобрать потолок. Поэтому начинаем разбирать потолок. Для этого мы снимаем вот эти заглушки. Снимаются они все с одной стороны. То есть потолок разбирается отсюда сюда. Ну, естественно, вынимаем естественно, ups, вынимаем все провода. И их все отключаем, то есть вот разъемчики. Заодно да, ну, можно полить. Так ну и погнали выкручивать. Оп, вот я уже выкрутил, первое снято. Кстати, для информации, вот видите, вот эти вот валькра, то есть они это не липучки, которые просто прилипают. А чтобы они прилипли, нужно их так приложить и ударить. Вкручиваем дальше. Так, что у нас здесь? Ага, вот еще. Ну, для такого количества лучше, конечно, взять шуруповерт, потому что это много, много ручек. Крутить ненавижу Шука снялась Но, Чтобы вы понимали Вот это сверху есть еще Такая типа крышка А под ней Четыре шурупа Снято Начинаем Дальше заниматься выкручиванием. Пора. Итак, все. Так, тут все, все, все, все. Нет, не все еще, бляха-муха один тут есть. Снимаем. Так, эта сторона снята. А вот эту сейчас так тихонечко и снимем ну и осталось снять вот эту тоже раз два три 4 все четыре ну и тут можно подтянуть то что по так что здесь вентиляция вот так она открыта там нужно будет все помыть и вот здесь вот, вот это вот все тоже отмыть ну раз уж потолок Снимаем сняли вот эту так есть Ага. Нет, Чуть -чуть. наверное, там а вот это вот, тут еще прикручено. Тут еще, наверное, да? Очевидно. Так, вот эти вот боковушки, они просто, а да, а, действительно, да. они просто вот отщелкиваются. Так, заберешь? И продолжаем разговор. так -с. Тут вообще он нету. Тут трое. Ага, трое. Так, тут откручено, откручено. Ну все, вынимаем ее. так -с. А теперь вот у нас есть доступ к форточке, Четыре винта, нет, что тут, саморезы. Вот здесь раз, два, три, четыре. Выкручиваем и снимаем. Снимаем. А что не хочет. Я думаю, что она просто за счет этого в мебели здесь. Но она должна выниматься. Наверное, может быть попробовать одну сторону поднять, вторую. Ага, ага. Да, есть. Все, собираю в ту комнату и будем ее раскручивать. А эту красоту пока оставляем в том первозданном виде, в котором видел ее еще создатель. Надо вот эти все а -а, крышки снимать. Вот тут оно все разбирается. Вот. Заодно ее помоем. Так, вот это вот пружинка целая, вот эта пружинка целая. Обычно пружинки улетают. Надо, кстати, сфоткать, потому что мы потом хрен найдем, как оно сделано было. Ванна окна? Нет, это не то. Откуда? Непонятно. Не. А ну. Ну, и все и что и все и что и все не а вот здесь должен был быть крепеж но ну, видимо что-то по... пошло, что пошло не так и не сделали и... Ага. мне кажется это вот термически было все нет нет нет нет по я сторон... думаю знаешь как я думаю как вот вот эти вот части они просто вот так вот выдвигаются в сторону то есть если вот так вот постучать, А, да, все, сейчас увидел. Тут да, пазики, да, и эта штука да, она в пазиках, да. то есть они получаются вот так на них крепятся. То бишь, надо взять, брать и, и, и аккуратно. И здесь, и здесь. Да, и здесь да, сразу. да, да, да Тогда правильно. Можно опускать на пол. Да, давай, брать молоток. Резиновый молоток может. Т -т -т -т. Тут просто я думаю, что вот эти вот еще веревочки, видишь вот эти вот. Вот здесь вот щелочки это не они. Не... Может и они, конечно. Надо вот это вот сейчас будет приподнять uh -huh. и аккуратненько постучать. Вот uh -huh. так. Uh -huh. Фиксатор? Да. Идет? Да, пошло он, он вышел. Не, фиксатор поднят. Еще. Да, вот Улучшить, видишь, оно выходит. Лучше, лучше теперь с этой стороны, наверное, так же сделать. По чуть-чуть давай. расходится да да а дальше подожди здесь вот эти вот э, может быть надо отвязать веревочки от пружинок Они тут зажаты. ну да это дурацкая система вообще абсолютно конченая надо развязывать от пружинок и тогда будет нормально может соединить и потом и что не но ну, же на пружинках должны хоть что-то оттянуться ну да равно. как бы тут это не принципиально мне кажется Хотя... Не, ну все равно на какое-то расстояние они будут тянуться, а потом, а подожди, давай их вынимем, здесь же пазы есть. Ого, сейчас вот, вот есть вот да, это вот. Да, вот увидел, Видишь? увидел, ага. И мы его вот сейчас так, вот отсюда. Возьмем вот здесь вот это вот, запри вот так вот его отсюда. И вот. Оп, первый вышел. Давай еще вот эту теперь. Да, Оп, все, есть. Все. Вот это вот теперь можно будет снять. Да. И давай теперь сделаем тоже здесь. аккуратненько снимаем пружинку. Не, нифига. Вот это снялось. Тут надо ее немножечко раздвинуть. Этот профиль просто он алюминиевый. Есть. Все, снялось, да? да? Все, у нас получается тогда теперь, что можно их вот так вот разнять. Правильно? Вот. Да. Вот, ну давай. Можно, мы начали размыкать. Давай. А здесь И давай там пружинки поснимаем. Да. <свист> Просто все пружинки идут с такими... Их загнули. Теперь мы их сейчас разогнем, чтобы вынуть. Да, выгналось. Все, нормально. Ну, почти. Там тоже так же было. Ну, почти так и выходит. Ну, сбоку здесь можно. А, а вот, вот туда ты хочешь? А, я понял. Так, все, поднял. Давай стук. готово и вот она здесь вот постепенно вот вы видите вот эту щель вот она расходится какая мутная система кошмар Это ровно. Значит, может нет а ну штуку так сбоку отлично То есть, видишь вот этот фиксатор он вышел ну вот она едят входит. так рамка снялась видишь там даже щеточка есть чтобы очищать с боков входит. ну все понятно рамка есть теперь два ненавижу все что на веревочках <с> ненадежно на веревочках это говорит владелецмент смен <с> все что на веревочках <с> ненавижу <с> то что у нас получается ну, что разбираем полностью дальше да Будем продолжить. Так, у нас здесь, смотри, вот у нас получается, вот, вот эту штуку тоже можно снять. Угу. Вот. Вот она. Так. так, вот так вот. И здесь, это, наверное, надо сфоткать, мы такое не соберем никогда. Добрачно, ну, да? Да, да что-то не совсем. А потому что вот это, когда ты вытягиваешь, ну, вот это, она была. должна тянуться вместе, то есть она должна вытягивать все нитки. А потом ты за боковую тянешь. Получается, когда ты эту штуку обратно заталкиваешь. Вот. Это да, просто да, э, да. вот эти нитки, они просто отцентруют всю систему. Понимаешь? Да, Бля, вот, вот я одну как... тяну, вот у тебя затягивается край. Да. да. То есть это общее. За тяну? Это они намудрили, блин. Что-то не понимаю я. Херня, блин. все на веревочках говно. <laughs> все на веревочках говно. А вот тут идут концевички. Ну, так его тяжело будет вытащить. Короче, вот этот концевик. Вот, вот он. Он идет по краю, по краю, по краю. Вот он. Выходит. Нет, не выходит. Да, выходит. Вот он. Раз. Потом он идет вот сюда вот эту веревку то есть это та вот она длинная такая, которая идет по периметру полностью вот именно по периметру и судя по всему точно такая же идет на другой стороне зеркально. так зеркально да да да да То есть, эти которые с бабушками мы можем спокойно срезать с ними все понятно то есть здесь осталось выяснить только по поводу того как работает центральная а с боковыми вот с этими вопросов у нас уже нету правильно так и есть Ужас, как намудрено. С этим понятно, еще одну вытащили. Что у нас осталась эта серединка? Да, они посмотри, куда ходят. Ну, они здесь закреплены. Да, они ходят. Нет, они входят а, в А, вот стороны. они идут. Стоп, стоп, стоп. Вот оно идет сюда. Да, они в разные стороны ходят здесь. Подожди, давай я тут запихну, брат. Разрываю, что туда. А ну давай, тяни. Ага, ага. Нет. Ага. Нет, они вместе ходят. Нет, они вместе ходят и вот они крепятся. Смотри. Да. Вот здесь они, наверное, крепятся. Видимо, да. И они идут вот так вот, через уголок, через вот сюда, и на пружинку. А, ну так все бля, понятно. То есть вот так вот они идут, отсюда вот так? Да, да, да, да, все верно. Ну что? Нормально? Разобрались. А, а, а, а. Вот она, эта штука, вот она где крепится, там где эти две веревочки были просто зажаты, понятно. <связываю> ну что, вынимаем ее отсюда, все здесь ясно. Вот она здесь. Кусь-кусь. Э -э, тяни одну. Мы сейчас посмотрим, как она идет. Нет, сбоку там вот вытягивай ее, она же все равно идет через боку. Такую так. Да, одну тяни. Вот она ушла, ушла, ушла, ушла. Вот она вышла, а теперь вот это вот идет изнутри наружу, понятно, внимание Так, есть. И теперь она идет через вот этот вот лог на пружинку и с другой стороны собирается. И здесь. Здесь также. Вот она идет вот через. Только она отсюда идет снаружи. Видишь, вот она. А, ну правильно, там по-другому не получится. Ладно. Если мы уже разобрались, как это работает, теперь осталось всего ничего. Сделать тоже только в обратном порядке. Смешно, да. Очень смешно. смешно. Очень. Вот она идет из паза. Вынимаем. Все. Это готово. Теперь давай вынимаем также все остальные. Да, да, там также. Ты думаешь, так получится? Нет, так не получится. Здесь же вот эта хрень еще мешать. Надо ее толкнуть. А Наверное. Начало. Давай его отпустим и пока. А ну, нам если надо снимать, у нас веревки проводятся. У ну, вас это закончил? Ну, давай, ладно. Ну, вот так вот, просто петлей и вставлена сюда, вот так да. примитивно. Да. Ох ты шесть. Вот так вот. И отсюда они получается ее заводили туда. Ну ладно, хорошо, окей, без проблем. Продолжаем диалог. Продолжаем, продолжаем. Теперь ваксит Дайнимо и привязываем его вместо тех веревочек, которые были на пружинке и вот здесь вот в тех местах, где они заканчивались, вот здесь вот видно вот, зелененькая. мы сделали маркером черненьким. черненьким. Зелененького, к сожалению, не было. А как оно не будет работать? Зелененьким? Если зелененькое делать, это долго ждать меди красить ладно, короче, с двух сторон у нас вот это вот готово и сейчас, наверное, надо начинать продевать собирать всю эту срань я думаю, сначала все веревочки поделать, а потом уже начинать продевать ну ладно, давай, согласен ну давай, давай, нормально вот, провели веревочку в центре давай сейчас ее вот здесь вот вот так вот делаем, смотри, давай, вытягивай Две надо тянуть, чтобы они одинаково были. сейчас. Ага. Ага, стоп. Одну еще тяни. Какую-то из них. Нет, не ту, другую. Вот, а теперь две вместе. Оп. И вот все, смотри. Смотри, смотри. Оп, оп, оп. Стоп. Не то, топ, оп. Все. Там же еще надо как-то их туда провести. Ой -ой -ой -ой. И вот, вот так эту, вот их на две части вот развести. Эту, вот эту сторону? Нет-нет-нет. А, да, да, вот, да. вот эту. Вот какую-то где-то куда-то. Вот они они. Вот, Во. вот одна из них. Во-во-во-во. И вот эту мы сейчас сюда вставим. Вот у нас идет конусный профиль. Вот она сюда а. идет. Эта штука будет вот так вот внутри. А вот эту вот нужно завести будет сюда. Понял, Владимир, да? Ага, о, о, Вот такой маневр. Сакисфольд. Да. Мы эту штуку сюда вставили. А той стороны мы ее вставили? Да, той, вот это же вниз. внутренней. Да, все правильно. Так, Вы... вот веревочки. Веревочки Нет, идут. неправильно. Вставать. Почему? Вот надписи должны быть вниз. Так правильно, это есть вниз. вниз. Вот это вверх. Это же так прикручивается. Вот она. На 180. Ладно, вот. снимаем. Мы ее вправили, и это получается та часть, которую тянуть. Отлично. Теперь давай, чтобы они не ездили вправо-влево, вот эти вправо. Вот эти вот. Сюда нужно правильно завести. Ты помнишь с какой стороны? Вот. Ну, это часть ясна. А, шнурик. Шнур. Шнурку. Надо смотреть. Сейчас посмотрим. Если она заходит сюда, так тут вариантов их нету. Тип, Он дырка три, всего. Их три. Тут три. Да, ну так в любую может пихать, какая разница. Та да, да. Центральную. Какую центральную? Вот те вот, которые там Вот это вот центральную, она идет вот сюда. Вот это вот? Да. Можно сказать. Вот эти вот штуки, они левые и, и как? правые. Какая из них? Какая у нас сейчас? Хер его знает. Ну мы сейчас угадаем. угадаем. О, прямо мудро. Вот, веревочку сюда она проведена. И теперь вот сюда мы его выводим. И теперь нужно возвращаться к фотографиям, потому что мы пришли к тому, что у нас есть непонимание. Как... Некий тупик. Некий тупик. Некий тупик. И не некий, а конкретный тупик. Некий, конкретно некий тупик. Смотри, ну правильно, у нас получается пружинка, потом она заканчивается бобышками. Да, именно. Так. Ну, эта пружинка правильно, то есть вот у нас идет, смотри, вот пружинка, вот, вот эта часть, вот она идет, она здесь проходит, второй и здесь пружинка, а там она заканчивается посреди бобышкой. И посреди, здесь. По краям. Здесь, ну тоже штупик. А, это да. И здесь, раз, два и от них идет и оно завязывается на пружинку, правильно? правильно. Теперь вот что мы мучились и не могли понять. Вот у нас есть вот там дырочка кругленькая. Вот эта веревочка отсюда заходит туда в дырочку. И вот здесь вот идет фикс. Так, ну что? А как ее туда завести? Я думаю, надо так краешком заправить. Поставить. Сейчас Вова собирает свою часть. И, -и, -и нормально. Ага. Я там тебе все почистил, должен зайти спокойно. Это наверх. Рама собрана. Единственное, что она еще пока работать у нас не должна, потому что у нас все сейчас стоит в вопросе регулировок. И сюда нужно еще подвести вот эти вот пружинку, соединить. Поэтому сейчас нужно выбрать весь свободный ход на них всех. Так, и здесь, и здесь. О! И когда у нас будет выбран весь свободный ход, особенно на центральном, что, видишь, она болтается, тогда у нас все получится. Ну что, выбираем свободный ход и подтягиваем все бантики. бантики. <свят> Класс, давай. Первая пружинка стала на место. Я сейчас вот эту часть подтягиваю. Его у себя регулирую. Тут мы взяли пометили черным маркером. И здесь должен быть узелок. Поэтому ты себе натягивай, сколько тебе нужно. Да-да-да, тяни его. Ну, вот у нас идет последняя регулировка. Ага, правильно, Отлично. И вот, чтобы вы понимали, это мы сделали только сеточку. А с обратной стороны идет вот с точностью, да наоборот, только на рефлекторе. Но мы его делать не будем, потому что он уже, скорее всего, не очень хорошо себя чувствует. Средняя, да. эта штучка у нас, бородавочка, Так, пружиночка. Сейчас его... Возвращается, а вы там кусок зажигалкой, Уже что ДНМ это не отрежешь. назло, поднялся ведь. Ну. Все, отлично. И сейчас мы его сюда чуть-чуть еще подтянем. Не за этот конец. Я, я знаю, я просто сейчас вытащу. Все. И вот у нас. Ну что, да, тест? Тест. Тест. И вот еще серединка бери, тут уже ничем ему не помочь. А ну, бери. Что-то не то. Что-то не то. Как-то не очень, ну, скажем вот прямо. А вот она, смотри. Видишь А, слетела она? типа? Как-то она... Вот, а здесь. Может просто где-то не дотянуто было. Я думаю, что не дотянуто, потому что если она вот так а, ходит. Ну, может быть. Значит, давай да. вот там вот регулировочку. Еще раз, да? Да. Так. Так. так. Все. Ну что, проверяем. Тихо-а. Бляха-муха. Шуруп торчит. Вот такое видал и по лучшее решение но надо же... просто другие веревочки более скользкие а с сама не застреют не пойдет ну, все -таки... так замерим бы они стандартные окна хочу стандартные. есть следующая порция Крепим. Там лампочки. Лампочки. Ладно не перепутать. Красненьким. Фиолетовенькая. Черненькая. Черненькая. Эти лампочки на месте. О, вверх ногами. Блин. Да. Так-то. Опять. Нет, там стучать надо. Стучать надо. Стучать Прямо ты? кулаком. Так. Дын-дын. Это не валькра. Это же такие жесткие. Вот смотри, вот тут, вот смотри. Ага. О. Класс, да? Научился. Несложная технология. А тут я не могу стучать. Слабый что ли? Вот ну тут еще плавно. было. Ладно. О. Ну все. А, окошки мы сделали. Получилось средненькое, но из того колхоза, который <с Och> мог бы получиться в данных условиях, оптимально. Работает. Работает И будет работать когда. Но любить никогда да? Короче, друзья Этот выпуск подошел к концу А вы уже поняли, как сделаны Эти дурацкие окна Которые, на мой взгляд, абсолютно Ни хрена не технологичное решение Ставьте лайк, подписывайтесь Дежурный коммент Или задавайте вопросы Если вы что-нибудь не поняли Из этого дурацкого окна Потому что мы сами, например, ничего не поняли. И до встречи через несколько дней. Пока!